А я смотрю, все газели покупают. Ну и я купил, и жене купил. А что, лысый что ли? Не, я не лысый.